Всем привет, это Рома. Как начать майнить монету Некса? Заходим на их сайт. Вкладка Wallet, Windows. Скачиваем приложение. Открываем это приложение. Слева сверху будет файл адреса получения. Выбираем адрес получения. Вы его можете создать новый. Скопировать. Все, закрываем. Здесь у вас будет происходить синхронизация с сетью и показывать выплаты. Заходим в HiveOS. я сейчас буду на другой ферме показывать, в другом риге. Открываем. Перед этим, соответственно, мы создаем кошелек. Добавить кошелек, выбираем монету Nexo, Ctrl-V. Создаем имя, пишем сохранить. Дальше полетный лист. Открываем монету Nexo. Кошелек мы уже создали. Выбираем пул. Я буду пользоваться AirPlanтом. Вы как вы хотите, можете себе такой поставить. Выбираем low miner. Настроить важно. Это относится, когда у вас все карты одинаковые. У вас нет какого-то дополнительного головника по настройке, чтобы рассчитать энергопотребление, эффективность и так далее и тому подобное. Есть сайт, хэшрейт. Я его не рекламирую, сразу говорю, у меня за это ничего не капает. Просто очень-очень удобно. Нажимаем графические процессоры, ищем 3070. То есть у меня сейчас карточки 370, монета Next. Клац-клац, средний разгон, высокий разгон. Меня интересует средний, возможности охлаждения в данном помещении там нету. Ctrl-C, Ctrl-V, доп. параметр конфигурации, применить изменения. Все. Создать полетный лист. Так как он у меня уже создан, я не буду еще один создавать. Вот он у меня снизу. Возвращаемся в воркеры. Открываем воркер. Полетные листы. Вот две на Каспии у меня стоит. Нажимаем на этот. Ракета. Поехали. Все. Полетный лист применился. Сейчас будут происходить изменения. Я открываю предыдущие. То есть вот он по 75 почти дает одинаковые настройки почти все одинаковое энергопотребление то есть без особых заморочек там 82 или 85 выдавала при э, высоком разгоне то есть тут меняется частота как прокорректно сказать частота процессора она меняется все остальное остается но у меня там было потребление свыше 200 меня это не устраивает дальше Заходим, майнинг, пул статус, у меня это Airplant, мы это обговаривали, нажимаем на него. Копируем еще раз название кошелька, то есть адрес кошелька. Скопировали, заходим на Airplant. У меня здесь уже, конечно, отобразилось, так как я до этого uh, смотрел. Сюда вот вставляем, чуть чуть ниже вставляем, лупу нажимаем. И, уваля, наш хэшрейт отображается. Выплаты приходят практически сразу. Первый платеж будет произведен примерно через 7 дней после начала майнинга разработчики монет требуют 5000 подтверждений блоков и так далее и тому подобное. Это тоже нужно учитывать. Но таким образом вы убедились то что вы майните. То, что вас ваши риги не простаивают и вы сделали все правильно. Поэтому можете за это не переживать. Вот и все.